Конец эпохи. Эпиграф. Теперь или никогда сознание умирает, стыд гаснет, совесть спит, не проблеска кругом. Одно ничтожество свой голос возвышает. Семён надцан. Любовь обман, а жизнь одно мгновенье, сказал меланхолический поэт Любви, моля в тревоге и мученье, Певец, восстань, Взывал и ждал знаменья. Явись, пророк, Его апологет жить не желал без цели и значения, Теперь или никогда. Так по зиме и отдал душу он, Так минуло двадцатое столетие. Восстал певец и вновь порабощен. Ни проблеска, все тот же пошлый сон. И прежде, чем успею умереть я, Изменится ли что, каков резон? Теперь или никогда? То было время царское, когда Без Бадене лечился бедный нацон. Горела передвижников звезда, Каренину подстерегла беда, По Бейкер-стрит гуляли Холмс и Ватсон, И газом освещались города.